Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня очередная кухня инфодайвинга, и мы привыкли, что именно этот формат мы всегда расскажем, называем самые последние новости. Но вся эта неделя прикована к одним новостям. Все внимание людей приковано к Украине, и России, и Беларуси. Можем Например. мы оторваться от этих новостей Но, наверное, надо уделить какое-то Внимание все-таки и им тоже Потому что оно, конечно же Все это сказалось на нашей работе Сказалось в первую очередь, как У нас есть такой великолепный чат мам И работа всю эту неделю велась Достаточно активно И даже будут эпизоды, которые Будут включены в книгу Парадоксальное восприятие И даже есть а, Некоторые посты, которые выложены на наш канал в инстаграме действительно иногда просто по полдня сидел рыдал читая осознавание мам настолько глубинные настолько качественные настолько трансформационные чистые. Да. чистые когда человек понимает суть если игра случилась то она случилась зачем-то и наверное имеет смысл быстро осознать зачем и завершить ее в своей жизни для того чтобы продолжать жить счастливо А завершить можно всегда Через благодарность. И мы неспроста начали с чата мам. Мама вам великая благодарность за эту работу, потому что она действительно, она помогала и вам быть на плаву, и нам быть на плаву, и на плаву быть всем, кто сейчас находится в Украине под бомбежками, кто сейчас находится в Беларуси в тяжелом напряженном, напряженной ситуации, кто сейчас находится в Европе. В чате мам не было различий. Не было различий, где ты находишься, работали и осознавали все, и была невероятная поддержка, невероятная любовь, невероятная забота друг о друге, не было разделения на национальности. Человек на самом деле не отвечает за то, что он родился русским, украинцем, белорусом, или а, там немцем, или еще чем-то, а, кем-то другим, да, евреем. А человек родился уже с этим в паспорте, и гнобить, осуждать его или снизводить в разряд худших или лучших и воевать на этой теме это, наверное, самое глупое, что можно придумать но такое случается войны случаются на национальной основе и когда мы смотрим вот на конфликты на военные конфликты конечно, имеет смысл видеть их широко да? видеть целостно но целостно тогда придется Тогда придется окунуться в ту шизу, в которой сидим мы, информационную как информация сохраняется в подсознании, как она передается, каким образом формируются кармические все эти вещи. Мы вот сейчас в этом очень глубоко сидим, все это через мир, мир мертвых делается, но это тема отдельная, совсем сумасшедшая. И какие-то вещи мы раскроем на лекции в апреле, на закрытой лекции, потому что это очень серьезные вещи. Но когда мы видим целостно, мы понимаем, что нельзя оторвать прошлый век от настоящего. Да? Нельзя оторвать то, что происходило во Второй мировой, от того, что происходит сейчас. Но если начать это говорить публично, то большинство людей нас просто не поймет. Вообще никак не поймет. И, наверное, некоторые вещи проще объяснять по подобию. Да? И вы уже сами потом масштаб увеличите. Может, да. Да? развернете. Ну вот давай э, по подобию возьмем. Капризный ребенок. Вот капризный ребенок, капризничает, да, он начинает капризничать. Ему это предлагается, ему это, а он продолжает капризничать, капризничать, ему не угодить. Окружающие, окружающие его там родители или кто-то там, допустим, где-то в садике, в школе, они сначала терпят, терпят, подавляют, где-то что-то стараются как-то урезонить, да, не получается, он продолжает бухтеть. В итоге что происходит? Вот Окружение, это не злость. На, на, на окружение пошло оно да? уже там начинает оно как как вот этот э, волны э, передались до да, напряжение, все оно уже начинает окружение уже не может выдержать лопается терпение все начинает окружение что этого ребенка либо либо там ругают кричат либо бьют ну что угодно да даже бьют да все что угодно и что тогда? И что тогда? Как выровнять эту ситуацию? По-любому ребенок из окружения получит ответочку. По-любому. Но есть два варианта. Он так получит хорошую оплеуху, да, чтобы успокоиться. Или же он увидит вот это окружение и начнет успокаиваться сам. Внутри себя баланс находить, осознает свое капризное состояние. И что тогда? Он выравнивается, и окружение постепенно выравнивается. Но он все равно от окружения уже получит какие-то плюхи, но не такие сильные. А окружение получает от него, оно от него получает да. своего да. рода плюхи. да? То есть, То есть они уже обменялись злостью. Злостью. Да. Они да. Они обменялись негативом. Да. Да. Возьмите точно так же по образу подобию взрослого человека. Вот человек проснулся недовольный, да, он проснулся, ходит недовольный. Он бухтит, бухтит, где-то хрк хрк на кого-то, хрк, да, окружение, окружение тоже сначала, но оно начинает уже волноваться, волна, а в какой-то момент он, аварии у него начинаются там, неприятности, все, что хочешь, то есть на него пошла уже волна, и в этот момент он что делает? Он либо, если он совсем болван-болваном, он продолжает идти рога рога, да, либо он начинает осознавать, что это такое, это значит во мне что-то, и, и перестает, Нервничает, то есть перестает, внутри находит баланс, ну, выравнивает свое состояние, и у него постепенно выравнивается. Но вот смотрите, когда мы это видим на образе взрослых и детей, да, или взрослых и взрослых, становится очевидным, наше подсознание, когда формирует вот эту историю их взаимодействие для чего-то, да, зачем-то, оно сразу закладывает либо обе стороны, изменились в процессе вот этого волнового движения, передачи информации друг к другу, либо они деградировали и остались там на прежнем уровне, да, или еще хуже, да. То есть вот есть, то есть либо рост, либо подъем, то есть изменение состояния. И в любом случае игра завершается только когда и одна, и другая сторона осознали и пришли в равновесие, в благодарность. Именно через благодарность приходит равновесие. Ребенок благодарен родителям за то, что они его воспитывают, растят там и так далее, за то, что ему покупают кушать, сладости, игрушки и так далее. Родители благодарны ребенку за то, что он есть, если это взрослые люди, наступает благодарность, ты мне отразил, вот здесь, здесь и здесь раз я раз был создавал. неправ, а здесь, вот здесь, вот здесь я создал вот это. То есть каждый понял свое, каждый осознал свое. Кто-то на уровне понимания, потому что осознанность не работает, кто-то на уровне осознания до того глубинно дошло, и у него эта информация... Полностью ушла в подсознание, сархивировалась и история завершена. Уже больше в его жизни таких историй не будет. То есть в подсознании любую историю рассматривает с позиции либо вин-вин выиграл-выиграл, либо проиграл-проиграл. Да. Других вариантов в подсознании нет. В подсознании не бывает, ты выиграл, а ты проиграл. А если мы возьмем глобальный масштаб, например, бизнес. Я сделал нечестную сделку, я там сорвал куш денежный, а тебя опустил в минусы. Я выиграл, ты проиграл, часто бывает часто. Как вы думаете, этот бизнес долго просуществует такой? Нет. Обычно мошенники действуют таким способом, и все заканчивается либо тюрьмой, либо болезнями, либо-либо-либо. Что-то случается, да? То есть подсознание выровняет этот дисбаланс. Точно так же, если мы возьмем большой масштаб, то есть это большой информационный то точно так же и в войнах. В войнах не бывает победителей. В войнах бывают проигравшие. И проигрывают. Вот если начался уже рога врага конфликт, да? Если уже пошли вылеты из игры, гибнут люди, то все, проиграли обе стороны И все, кто еще участвовал, они тоже проиграли То есть выигрыша нет Есть волновое движение, которое заставило измениться среду И эта среда будет колебаться и меняться до тех пор, пока так. не будет осознанна благодарность И я хочу задать только один вопрос вот людям, на подумать Совсем сумасшедший вот вообще, который не вписывается в каноны вообще цивилизации да, нашей. Скажите, пожалуйста, вот прошла Вторая мировая война. Мы видели очень много парадов победы, всегда чествовали победителей, всегда вгоняли в состояние вины побежденных. Скажите, вы хоть раз слышали слова благодарности друг другу со стороны побежденного и тем более со стороны победителя? Как вы думаете, наше подсознание завершает эти военные истории, если нет благодарности? Как вы думаете, те люди, которые участвовали тогда, они сейчас участвуют в этом же? Их души, скажем, ну, может быть, мистически. А если мы разложим то, как перебрасывается информация из тора в ТОР, что мы на очень многие вопросы сможем ответить абсолютно осознанно. Но тогда для каждого станет очевидным, что главная задача – остановить костер войны, остановить его, сказать «стоп машина», «стоп» – не должен ни один человек погибнуть. И это все завершить через благодарность. Но тогда возникают вопросы, вот которые у меня возникают. Скажите, вот когда горит дом, вы дом можете потушить бензином, порохом, еще чем-то? Нет. То есть дом можно потушить, охладить водой, ну или дать догореть, или еще как-то. Но если вы туда будете плескать бензин, он будет гореть. Да? Надо помочь пострадавшим. То есть это медицинская помощь, это лекарства, это ну, принять в больнице и так далее. Схвастны? Это помощь. А поставки оружия? это бензин и на сегодняшний день например для того чтобы меньше людей участвовало в конфликте да ведь например те же самые русские мамы они же не хотят чтобы гибли их дети ведь они же не хотят чтобы они шли на войну но по закону их могут призвать Ну на сегодняшний день насколько я знаю еще не призывают но могут призвать, призвать там, мобилизацию например объявить ну, вон ДНР и ЛНР объявляли мобилизацию Мать не хочет, чтобы, служила. Скажи, чтобы служил ребенок, она готова его отправить на другую территорию. Скажите, а тогда ограничение полетов и а, замыкание в замкнутом пространстве детей вместе с матерями? Говорит, нет, мы не дадим тебе вывести ребенка с территории. Скажите, это помощь или это вовлечение в конфликт? Ребят, надо просто думать головой, надо всегда смотреть и думать головой, и исходить из разума. И есть вещи, которые а, видны очевидно, все, уже проигрывают все. Надо сделать так, чтобы машина остановилась, сказать «стоп» и завершить эту игру с благодарностью. И опять я хочу благодарить наш чат мам, потому что очень многих мам не выдерживали нерва. И э, вы видели, какие были э, и нападки, и наброски, и друг на друга, и попытка слить эмоциональное напряжение. Но когда вот переводишь это на другой образ, убираешь с войны, да, нету здесь победителей, нету, и их нету, не может быть здесь парада победы, все, проиграли все. А, когда переводишь на горящий дом, когда переводишь... На, на другой образ, то мамы начинали поддерживать друг друга и помогать. И смотрите, у нас в чате оказалось очень много украинских мам и очень много украинских детей. И была невероятная поддержка не национальная, не какая-нибудь, невероятная поддержка друг к другу. И смотрите какие темы, открыли наши мамы в процессе работы. Мама, я вам настолько искренне благодарна, вы даже себе представить не можете. А, вот а, Сегодня проводится много тренингов на тему предназначения. Люди платят деньги. Расскажите мне, а, что мне делать, как мне развивать свой бизнес, или какой мне бизнес открыть, или еще что-то. В чем мое предназначение? Что мне, какая миссия у меня в этой жизни? Мне очень понравилось, как написала одна мама. Вот сижу я в бомбоубежище. И думаю, вот если я останусь жива, и становится ясно, что я буду счастлива делать все, что угодно, потому что я осталась жива. И я буду ценить этот труд. И тогда я буду благодарить жизнь и себя за то, что я могу это делать, за то, что у меня есть жизнь. Представляете, какова ценность жизни тогда? И тогда некогда э, сидеть, ковыряться в носу. Расскажите мне про мое предназначение. Дура, иди и делай что-то. У тебя есть жизнь. тело, у Цени тебя их... есть жизнь. Да. И не задавай глупых вопросов. И если ты сконцентрируешь свое внимание на том, что ты будешь делать, в счастье, в радости, то у тебя будет там результат, по-любому будет. И счастье у тебя там будет, если ты его туда заложишь. И радость там будет, если ты туда заложишь. И тело будет здорово, потому что оно нужно для игры, а не для того, чтобы сидеть на диване и издыхать от безделья. И только лень и ложь самому себе дают возможность потом иметь тренинги. «В чем мое предназначение? В чем суть моего бытия?» А давайте я посижу в медитации и скажу: Ом, ты для этого приходила в эту игру. И вы знаете, если мы начнем говорить о ценности жизни, я бы хотела, чтобы вот каждый из вас сделал такую небольшую практику, просто попробовал прочувствовать это на своем теле, и тогда взгляды на многие вещи у вас там будут другими, ну, ну, не такими, может быть. Ну, пускай они такими, как у нас, да, мы, мы вообще вывертываем на, наизнанку, мы видим все из подсознания. Но во всяком случае будет возможность приблизиться и посмотреть. Вот смотрите, представьте, что вы в симуляции. Это игра Half-Life. Вы пришли, вы ходилка-стрелялка. Вот вы можете посмотреть на себя, вы получили это тело и воспринимайте вот этот Half-Life а, как ходилка-стрелялка. Вы не осознаете тем сознанием, которое сидит за компом, но вы полностью вот в этой игре. Так вот, если вы в это время переключите внимание и посмотрите на себя с позиции того сознания, управляющего за компьютером, как вы думаете, что вы будете больше всего ценить в жизни? Вы будете думать о национальности, вы будете думать о декорациях, вы пришли в игрушку, чтобы сыграть, у вас есть задача. И вы хотите в этой игрушке сделать то, то, то, грубо говоря, построить дом, реализоваться, проявиться, изменить эту игрушку так, чтобы остаться в памяти этой игрушки, да, еще что-то, да. Жизнь сделать свою вечной в этой игрушке, не теряя тела. У вас есть свои задачи, открытия, изобретения, творческие прорывы, какие хочешь, да. Вот вы пришли, каждый со своим бредом, вы уже пришли. И этот бред знает вот тот, кто вы есть на самом деле. Да? Тот бог, который на данный момент спит вроде как отключен, но он-то есть. Да? Вы-то бог по сути своей. Вот тот, кто сидит за компом, а вы в, этой, в этом компе. И вот попробуйте прочувствовать все эти истории, жизнь с позиции вот этой ходилки-стрелялки, которая имеет связь с управляющим сознанием. Своим же собственным да и тогда и тогда вдруг станет ясно вот вы начинаете игру приходите и тут видите что вот а, бежит рота там коллективного да рота и вдруг кричит ты побежишь с нами там митинг там та-та-та мы будем громить крошить!" и вы смотрите это не совпадает с моей задачей пробегаем я тут же вспоминаю на этот фильм. Власть меняется. Mm. И так, через перекресток только. Тут буденовцы едут, тут, тут бандиты меняется. проезжают, и каждый раз власть меняется. Так вот, вы будете смотреть так: это не моя игра. Потом следующая игра. Вы смотрите опять: тык-тык-тык, толпа какая-то. Бежит и предлагает. Побежали, там на тех землях можно в войне поучаствовать. Вы так смотрите, а в мои планы входила жизнь, там творчество, реализация, музыка, еще что-то, да? Вы смотрите, нет, там не моя игра, я ее убираю. А вам предлагают, да как же ты с нами не пойдешь, а землю защищать, а декорации, а ты там добра наживешь еще что-то. А это с вашим планом нет, ваша жизнь дороже любых декораций, любых домов, любых земель, любого всего. Потому что вот в моменте «здесь и сейчас» вы цените больше всего что? Движение вашего тела. Возможность двигаться, возможность реализовываться, возможность проявляться. Прочувствуйте, кто играет на компе. Вот прочувствуйте, о чем я говорю, просто до глубины прочувствуйте, и вы поймете, насколько вы в реальности это дело подменили и лжете себе, играя в чужие игры, полностью забыв, кто вы и зачем вы пришли сюда. И вы ждете, чтобы вам кто-то рассказал о вашем предназначении. Так вот, господа, иногда бомбоубежище, Имеет смысл поблагодарить, как благодарили наши мамы. Потому что пришло осознание. Мне не надо бомбоубежище для того, чтобы это осознать. Я уже осознаю. Всю эту игру можно с благодарностью завершать. Она мне не нужна. И вот это очень важный момент. И, наверное, это ключевой ответ на вопрос. А, по поводу вот этого напряжения, которое сейчас целую неделю было в обществе. Потому что... А, побочный эффект этого напряжения, то, что мы видели, мы уже видели психозы, мы уже видели взрывы, когда а, люди а, писали нам очень жесткие вещи, очень страшные вещи, а, когда я понимаю, что если бы а, вот этот человек писал врачу, да, то моя задача была бы отправить его, например, на Кащенко или в новинки. А, вот. А, доходило до разного, я получала разные письма. Это все результат психоза, психоза, психоза. Это результат нервного напряжения. Как вы думаете, тело от этого будет здоровым? Нет. Как вы думаете, это будет служить спусковым механизмом для развития в дальнейшем тяжелых заболеваний? Конечно. Это будет служить механизмом для запуска родовых программ, которые уберут вас из жизни? Конечно. Так зачем это делать? Для того, чтобы сказать себе «стоп, остановись», вот буденовцы проскакали, вот бандиты проехали, вот красноармейцы прошагали. Это твоя игра или нет? Ты в моменте здесь сейчас имеешь эту игру или нет? Ведь далеко не все из тех, кто мне писал, живут на Украине. Далеко не все. Мне писали из России, мне писали из Казахстана, мне писали из Европы. И у всех было одинаковое психическое напряжение. Ребята, чтобы снять психическое напряжение, я вчера записала ролик. Ролик простой. Давайте опять через благодарность зайдем со сна. То есть мы перед сном закроем предыдущий день через благодарность и зачистим всю информационную муть, потому что сейчас информационные войны достигли пика. Войны за ваше внимание. Где ваше внимание, там и создание. И захват внимания, внимание человека, он ведет в дальнейшем через внимание захвату сознания. Вот откуда? природа психоза. И если в это время человек заболевает и выделяет сознание на болезнь, то вот это вот сознание уже идет тяжелым обремененным сознанием в следующий день. И вы, господа, уже в следующей жизни имеете реальные психические расстройства и болезни. А это уже разрушение вашего «Я», и это уже, возможно, чревато прекращением инкарнационного цикла. А захваты сознания – это одни из самых страшных психических расстройств, которым тяжелее всего работать. То есть не допустите этого. Вы же люди, вы же можете сказать себе «стоп», это информационная атака. Атака может быть любой. Ваша задача – не встать ни на одно крыло, ни на другое, а остаться в моменте здесь и сейчас. Вы видите солнце, вы видите дома. Большинство людей, те, из которые мне писали в личку, у них не было бомбежек, у них не было ничего, но у них были психозы. Ребят, скажите себе «стоп», Просто скажите себе «стоп». И в этот «стоп» войдите в момент здесь и сейчас. И поблагодарите себя за то, что вы имеете. И потом начните заниматься делом. Лучшее спасение от информационных атак – это закрыть их с благодарностью в течение дня, ночью и сформировать следующий день. Это одна тема. А следующий шаг – заняться делом. Пришла весна? Отлично! Не можете удержаться, не можете оторвать внимание от какого-то чата. Берите лопату, идите копайте, идите снег, убирайте, в зависимости от того, где вы находитесь. А, идите гуляйте, идите, идите, идите, двигайтесь, двигайтесь. Таким образом вы помогаете никому-то. Вы помогаете себе сохранить свое физическое и психическое здоровье. Это одна часть марлезонского балета. Второе, вы убираете свое внимание с горячих точек, и вы не подливаете. Переключаете. Переключаясь, и вы не подливаете бензинчика уже в, имеющихся, в имеющийся огонь, который уже есть. Уберите внимание, Он и вы не будете создавать ухудшений потому что а, держать внимание и думать, «А, я, я сейчас туда пошлю, я сейчас туда пошлю радость, любовь, а сама сидит в злости и не знает, кого пришибить или как мне пишут. Почему вы не расстреляете, почему вы не убьете, почему вы не повоздействуете, почему вы не запустите инфополе, еще чего-то? Ребят, а гразум где? Вы в кого эти поле запускаете? В ваше зеркало? Кто за это отвечать будет? Сознание едино. Сознание едино. Оно одно. Оно играет в игру. На данном случае на уровне злости и агрессии, на уровне капризного ребенка. Ребенок, вместо того, чтобы хохотать и дергать за струны и ловить кайф от этой симуляции, от этой игрушки под названием Жизнь. Эта игрушка написана в счастье для того, чтобы ловить кайф. Ребенок раскопризничался. И на сегодняшний день он дает тумаков, ему дают тумаков. Он дает тумаков, ему дает тумаков. Подождите. Давайте остановим это, задумаемся. И он поблагодарит, его поблагодарят. Он поблагодарит, его поблагодарят. Но тогда, господа, нам придется вспомнить и Хиросиму Нагасаки, и поблагодарить тех, кто бросал бомбы. И замечу, не понес ответственности за это вообще. Он думает, что не понес, потому что тогда это не случилось. Но при этом он несет эту ответственность уже не одну жизнь. И будет нести дальше. Только проживая в вывернутом варианте. Конечно, мы говорим сейчас Шизу, чем вы докажете? Давайте поговорим об этом, когда мы будем читать лекцию о мире мертвых. Вот мы это, эту часть разрисуем вам, как перебрасывается информация, и кто что проживает конкретно. И тогда вы будете видеть, имеет ли смысл плевать в свой собственный колодец. Потому что тот, кто плюет в первую очередь придает себя. Игра, игра, она может э завершиться в одном случае – вы можете попрощаться с игрой, когда вы завершили ее благодарности. После благодарности вы можете попрощаться. Давайте возьмем русский язык, он великий язык. Попрощаться. Кого мы прощаем? Прощать, Прощать себя. То есть мы убираем убираем травму предательства себя это единственная игра образующая травма которая есть у нас в психике не те которые описаны там лесбургой или кто там описывал их пять штук так вот нет этих травм нет так вот есть одна когда появляется вся когда мы предали себя и вот надо простить себя и лучший инструмент здесь – анкеты, осознание. Да, да. Вы можете воспользоваться нашими наработками, у нас есть свои анкеты, осознания. Вы можете воспользоваться радикальным прощением Колина Типинга это мировой бестселлер. Можете отыскать эти книги, почитать заодно и заполнить анкеты. Можете просто вести дневник и ручкой, тетрадкой работать, описывая, выписывая все, что вы чувствуете. Не думаете, а чувствуете сейчас. Думать – это программа ума, это отделенность, это зацикленность. Что вы чувствуете для того, чтобы включить разум? Разум и чувства соединены. А ум соединен с эмоциями, поэтому эмоции разворачивают внешние игры. Ум может только наружу сделать. А глубинный разум, он соединен всегда с чувствами, поэтому на бумагу выписываются чувство. И вот когда вы вот эти вещи начинаете осознавать и чувствовать, вы осознаете, что на уровне единого сознания. Все игры мы можем завершить только тогда, когда мы выводим их в благодарность и когда мы выводим их в прощение себя. Это кусок работы, но тогда вы по-другому. Посмотрите на любые конфликты, на любые переговоры, на любые истории, Может, которые сегодня есть. Можно еще по образу и подобию взять погремушку в руках ребенка, да, вот погремушка. Он играет, он ее играет, играет, гремит, гремит, гремит, да, у нее постоянно идет движение, вибрация. И можно эту игрушку не добивать до конца, да. Вот, а взять, увидеть, что ребенок, ну, дать ему, грубо говоря, вот он играет с этой игрушкой, и ее, чтобы он ее не разбил, вот он уже наигрался, подарить ему другую игрушку. Он, а эту положить, но она целая останется. А можно не давать другую игрушку, и он будет греметь, греметь до тех пор, пока она не лопнет. Вот так же и мы тоже. Наша игра, которая сейчас развернута в мире, она гремит. До тех, она будет греметь до тех пор, пока мы не осознаем И на, нам не надоест Но мы можем ее и разбить, эту игрушку Вот она, перезагрузка цивилизации а, просто, а можно осознанно ее поблагодарить Уже прошло время, мы осознали Благодаря ей наигрались Отложить и взять другую Создать другую игрушку И играть в эту игрушку уже Но при этом мы разовьемся При этом мы вырастим наше сознание, оно изменится, перейдет на другой уровень. Но до тех пор, пока мы гремим в одну кружку, мы не развиваемся. Мы ее просто тупо калашматим до тех пор, пока она не лопнет. А сознанию человека есть куда развиваться, господа. Давайте вот просто честно посмотрим, вот просто честно. Я примитивными словами буду приводить образы, как видит подсознание. Да? Вот есть сознание человека, уровни сознания. Да? А, уровни сознания, когда... С, а опираются на шкалу Хокинса, это шкала эмоциональных состояний. У Хокинса описана шкала эмоциональных состояний. Это не уровни сознания. Когда мы опираемся на уровни сознания, мы видим, вот сознание человека, вот сознание животного, вот сознание насекомого. Да? Давайте посмотрим. Сознание человека предполагает по образу и подобию, по сути своей, человек Бог. Да? Так вот, у человека есть речевой аппарат, и суть человека, она четко с этим аппаратом связана. Да? То есть наши слова, они образующие реальность. И они образующие, даже если посмотреть через надсознание, это вот люди договорились и что-то сделали вместе. Вот оно, образующее, создающее сознание. Да? Если мы смотрим через подсознание, то даже просто заявки, Слова, проявленные у нас в глубинах психики, да, записанные в глубинах психики как приказ, как э, образ, как что угодно, они именно через слова идет, идет суть выжимка, которая проявляется в дальнейшем в реальность. То есть человек, произнося слова, создает это сознание человека. Если люди не могут договориться, значит речевой аппарат неэффективен. Значит, не сознание человека, потому что сознание бы человека использовало бы речевой аппарат и договоренности. Если мы имеем войну, значит, этот уровень неэффективен. Идем дальше. Животный уровень сознания. Скажите, пожалуйста, вот недавно облетел ролик, хороший, на YouTube и а, Инстаграм. Там лиса выкармливает медвежат. Пусто в лесу стоит лиса, у медвежат гибла медведица, и она их выкармливает. И она не боится, что они вырастут и задерут эту лесу. Да? Могут же ведь, да? Могут Это... же. Она же не отказалась, не бросила их. И животные никогда не пускают. Они сохраняют потомство до последнего. Вот если уже совсем не могут, тогда они дадут погибнуть потомство, но они его не бросят на съедение, они его защищают до последнего. Скажите, пожалуйста, в конфликте в данном, какие парни гибнут, в каком возрасте? дети да. еще дети до 20. скажите это животный уровень сознания вы просто честно вы можете нам не надо говорить об этом мы эти вещи из подсознания видим подсознание как это видит не животный пошли ниже уровень mm -hmm. насекомого а насекомые питаются своими личинками mm -hmm. выпихивают свое потомство <звы> да господа да господа вот это тот уровень, уровень жука-скоробей, описанный нами в коллективном бессознательном, тот уровень, который сегодня доминирует в коллективном. И есть смысл подумать, а имеет смысл человеку развиваться от насекомого до человека, до Бога? И когда мне пишут, скажите мне такую практику, чтобы я так раз, и у меня как у Бога получилось, а ты этот путь проделал, или ты думаешь, что его за один день проделаешь? Это кусок развития сознания. Есть к чему стремиться, господа. Сегодня есть и литература, и тренинги, и все. Можно этот путь проделать, и можно оставаться человеком до последнего. Но тогда надо будет признать, что сознание едино. Да? У него есть разные уровни развития, но оно, в принципе, едино. Итак, это, ну, наверное, ответы на самые душещипательные вопросы за эту неделю. Что у нас еще было интересного на этой неделе? На этой неделе мы разобрались немного с книгами, уже мы ожидаем поступления книги Александра Зайцева. У нас идет очень много заказов на книги, есть, уже есть напряженность с некоторыми книгами, то есть нам их не доиздали и пока задерживают в издании. Мы надеемся, что мы за этот месяц этот вопрос решим, потому что мы не можем следующую партию заказать. И вот эти заказы, что сейчас идут, пока у нас остаются последние пачки, поэтому если вдруг в какой-то момент вы увидите, что задерживается книга – это не значит, что мы ее не поставим. Мы ее поставим, значит, мы не успели ее забрать из издательства. Да? Потому что они у нас уходят, вот нам их привозят, и они у нас уходят, их, их а, быстро отправляют. А, вот, а, далее, ребят, это по книгам. И скоро будет книга Александра Зайцева, уже в печатном варианте. И скоро она увидит своих а, мам, первых мам, кому мы сказали, 10 мам, кто получит наш подарок. И, и еще дополнительный подарок. Это будет потом. Следующее. Мы рассчитываем, что уже к концу месяца мы все-таки сможем издать книгу «Инфодайнинг. Глубина», потому что она ждет. И мы уже подходим к конечному этапу книги «Инфодайнинг. Парадоксальное восприятие». Вот Многие вещи по восприятию, вот этому целостному восприятию, когда ты видишь одновременно, мы описываем, и «Мир мертвых» тоже мы описываем в этой книге. То есть мы описываем, причем совмещаем с геометрией, совмещаем с информационными потоками. Мы понимаем, что будет крайне тяжело эту книгу читать. Она будет издана малым тиражом, но а, она будет. Она будет, ребята, она должна увидеть свет. А, дальше. А, иногда у нас возникают вопросы типа, я хочу заказать у вас книгу, а если что будет, если отключат у вас свифт? вы либо заказывайте ее сейчас, когда свифт не отключен, либо не задавайте глупых вопросов. Если она нужна, сейчас заказывайте. А если вы, чтобы поговорить об этом, вы ведь, нас да, вы, ведь, задавая этот вопрос, уже осознаете, что... Может и такой вариант быть, так зачем его задавать? И вы решаете для себя же ведь, для себя. Да. Не для нас. Наши тренинги на сегодняшний день весь март оплачен, да, то есть уже предоплачены, они по-любому пройдут. Вы видите, там на больших курсах из глубины там даже написано количество человек, которые с отработкой, без отработки, и уже те э, люди, которые регистрируются после того, как написано «без отработки», это значит, группа уже с переизбытком набрана, да. Okay. Поэтому на сегодняшний день уже идет регистрация на апреле, это не вторая половина марта. И э, вы можете со спокойной душой, пока все прекрасно работает, оплачивать прямо сейчас, не боясь потерять, тем более курсы меняются, и потом это все в вашей же валюте дорожает, если вы из России, например, э, вот, или из Беларуси. Э, поэтому вы можете платеж делать сейчас и просто дождаться потом времени проведения. И у вас не будет этих вопросов. Но если отключат SWIFT, мы найдем, как решать. Я думаю, что мир не остановится, не умрет. Э, чтобы вы понимали, э, к сайту... Собришин прикручена та же платежная система, что и у Белавиа, международного перевозчика. То есть, когда нам пишут не проходит платеж, вы поймите, это равносильно, что вы бы писали авиаперевозчику, что вы не можете оплатить, но вы же авиаперевозчику не пишете. Не пишете. У нас стоит ровно такая же система. Я понимаю, насколько сложно нам было ее установить, насколько велика ответственность перед государством за то, что мы ею пользуемся, насколько, насколько но она у нас есть. Да? И э, обращаясь к нам, вы пользуетесь именно такой платежной системой. И, соответственно, тогда я думаю, вот отключит Свифт, что будет? Я думаю, Белавия наверное, найдет решение. Но если Белавия найдет решение, значит и у нас будет решение, господа. У меня почему-то спокойно. Поэтому я отношусь абсолютно спокойно, потому что я понимаю, что мы работаем с платежным гигантом. И на услугами этого гиганта пользуются... Гиганты. И это значит, мы не пропадем по-любому. <смех> мы защищены, потому что это все работает. Поэтому нечего придумывать, но вы можете обезопасить себя и успокоить себя, не, не портить нервы тем, что вы перестрахуетесь и оплатите заранее. Вы будете участвовать заранее, и места для вас хватит. Потому что с отработкой у нас количество места ограничено на всех семинарах. Да, это mm -hmm. точно так же, как взять игрушку, опять-таки, да? И так интересно, греметь, греметь, а И интересно, она порвется там или поломается, если я буду продолжать греметь. При этом это берет эту игрушку взрослый человек, да? <laughs> Включаем разум. Yeah. Знание есть. А, далее. Сегодня у нас планируется очень интересное мероприятие. Во-первых, в 18 часов мы будем проводить, как всегда, вопросы-ответы стрим, то есть вы можете задать свои вопросы, однозначно ответы будут на все донатированные вопросы, там ссылка есть, как задавать через донаты, на те вопросы, когда остается дополнительное время, мы отвечаем и на обычные вопросы, которые на Ютубе под роликом, я смотрю только YouTube. то есть задавать ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, где в соцсетях идет, я там не смотрю, у меня есть только Ютуб да, перед глазами, Поэтому Поэтому э, вы можете задавать свои вопросы, и мы ответим на ваши вопросы. Если вы заметили по двум предыдущим стримам, когда мы разворачиваем проблему человека, мы разворачиваем ее, как видит ее подсознание. И когда мы объясняем человеку шаги, что, зачем надо проработать, это ровненько это тот алгоритм, который есть в подсознании. Я даже Ирине предложила вот эти механизмы в дальнейшем, которые мы вот сейчас сами достаем, нам это легко описать. На самом деле это просто, вот видишь, в каждом человеке вот такой путь, вот такой, такой как образцы, чтобы они остались в психотерапии. Их имеет смысл описать, потому что человек этого не видит, начинает придумывать. А это реальная работа, реальные пути выхода из проблемы. Причем реально. Это реально подсознание это так не... видит, и вы, вы просто вы не способны так воспринимать, потому что вы не дотренировались, чтобы вывернуть свое восприятие так, чтобы увидеть это. Но вы можете натренироваться точно так же, как мы. Это всего лишь тренировки это управление восприятием. Меняете восприятие, и видите другую информацию. И вы можете видеть с позиции реальности, а можете видеть с позиции именно подсознания, можете видеть с позиции мира мертвых. А там тоже есть свои сектора. Поэтому там много информации всякой, да. Ваше дело, как вы будете воспринимать информацию. И вот, когда мы смотрим с позиции подсознания, с позиции зеркаля, именно там идет образование болезней, да? то мы сразу видим пути выхода из заболеваний. Что надо для того, чтобы выйти, например? Или из ситуации из какой-то. Или, или. И даже был момент, э, за все время была э, одна переписка, когда женщина написала, не, вы не попали. А потом, когда мы начали переписываться, она написала, слушайте, точно, я даже не подумала об этом. Да? То есть мы видим, раскладываем, человек не понимает, о чем мы говорим. То есть даже вот э, насколько изменено восприятие, хотя вот человеку подробно показываешь вот она И не всегда слов хватает для того, чтобы действительно уловить. Но мы всегда суть отражаем Поэтому если вам интересны вот такие беседы Вы можете присоединиться сегодня в 18 часов После этого Вот такого общения У нас будет в 20 часов Коллективное погружение Назад в молодость Чем отличаются коллективные погружения От практику? Ну во-первых это час Это час практической работы Никаких теорий, ничего Вы просто делаете все то, как мы говорим Это напоминает медитацию Но при этом это все идет на уровне единого сознания вы знаете наши а, привычки работать еще из геометрии а, вот а, на уровне единого сознания и есть моменты где мы помогаем вам достигать тех состояний которые крайне тяжело достичь самостоятельно когда еще не проработана психика, когда еще жестко зафиксировано пока станетете точка сборки а вообще речь идет о, о восприятии, когда ваше восприятие не может двигаться и тогда мы вам просто помогаем его менять, за счет коллективной работы. И некоторые вещи помогаем для того, чтобы у вас результат был выше. Используя уже знания о геометрии и масштаб по подобию. Да, вот эти вещи мы часто пользуемся на коллективных погружениях, если у вас. Плюс это возможность вас, вам почувствовать и на себе прожить состояние инфодаймга, убрать страхи, потому что иногда человеку говоришь, мы ходим в себя, а человек, как страшно, вдруг вы там беса встретите. Ну, если ты бес, так ты там себя и встретишь, да? Нет, мы не об этом. А вот. И, ребят, у нас с завтрашнего дня стартует программа, наверное, одна из самых сумасшедших и самых интересных, хотя чем дальше в лес, тем лучше. Да, Она называется «Ресурсы с тени». На самом деле, вообще теневая часть – это тень, часть, образующая игру. Но когда мы планировали ресурсы с тени, мы планировали именно все, что связано с нашей непосредственно тенью. Но за этой тенью есть немножко больше, дальше и лучше. Мы, вот об этом мы будем говорить на этом курсе. Будет практическая работа. Опять вы знаете, что мы будем работать с вами. Мы берем 20 человек, группа набрана, уже на курсе значительно больше людей, поэтому остальные идут со скидкой, но они уже идут без отработки. Так вот, когда мы набираем группу, вот эти 20 человек, 20 историй, которые мы вам скажем, что вам надо будет подготовить, мы вам скажем сегодня и в начале курса, времени не хватит, не волнуйтесь, какая история, 4-5 предложений нам понадобится. И э, мы будем вместе работать и поднимать эти истории на зеркале, ходить туда, куда ходить людям нельзя и э, вести ту работу, которую... Не сказать словами, ну, не, да. писать. Пером, не, пером и не писать пером, Я хотела сказать, очень сложно, да. Тут либо говоришь, либо... Ну, да. либо говоришь. Говоришь, но в закрытом доступе. Ты, да, да, Понимаете, да. эти курсы не будут к открытому доступу. Я не могу эти вещи говорить на открытую аудиторию, У -у -у. Потому что мне не, я не успею сказать пару слов, как мой муж сразу скажет, а, вы что, по вам новинки плачут. Ну, ребят, ну а как вы думаете, за счет чего берется результат? Святая Дева Мария нам помогает? Или бог седьмого облачко? Нет. Они здесь ни при чем. Это сознание человека. Сознание человека, создающее. То единое, да? Человек есть Бог по сути своей. Насколько чиста эта сути способна? Быть Богом в моменте здесь и сейчас, от этого зависят его психические способности. Это факт. И никто не заставит меня поверить во что-то другое. Это факт. Но действительно освободить суть, быть чистым, видеть все через чистое зеркало, отражать через себя, как через прозрачное стекло информацию, не цепляя ее. Это другая тема. Опять-таки на этом курсе станут вопросы бессмертия. Мы можем описать вообще весь принцип, каким образом тело человека может прожить 3000 лет. Мы раскопали. Там много таких моментов, которые сумасшедшие, которые не вписываются вообще в каноны человеческого восприятия. Ну, можно сказать, фантазии. Но это ваше дело. Вы можете верить, можете не верить, вы можете болеть, можете не болеть, вы можете. Это ваш выбор. И мы никого не, ни в коем разе не вовлекаем и так далее. Человек сам выбирает, он развивается или нет, он позволяет себе или нет, он принимает себя или нет, потому что это все моменты образования игры осознанные И не осознавая, как образуется игра, я там кину визуальный образ, и он у меня проявится, может проявиться, может ты себе соблешь. Но вероятность того, что ты соблешь, 99% а на самом деле должно быть наоборот. Но это только в том случае, когда зеркало чистое, когда информация проходит легко. Поэтому вот эти все вещи мы им учим, мы их показываем, их описываем в книгах. Многое остается в записи, то, что мы можем оставить в записи. Но когда мы работаем из глубины, в записи остаться не может. И, соответственно, и то, что мы там объясняем, оно не может остаться в записи. Ну вот, наверное, на сегодня и... И все. Помним о том, что все игры завершаются в благодарности. Мы прощаемся и выравниваемся через благодарность. И через благодарность мы создаем новую игру. И таким образом состояние благодарности в вашем сердце полностью переключает вас из участия в коллективных играх в свои игры. И тогда не надо будут психозы, не надо будут чужие чаты, не надо будет. А те люди, кого вы хотите поддержать, просто возьмите и поддержите своей любовью и вниманием. Своим равновесием. Своим равновесием. До встречи, друзья, До на следующем встречи. эфире.